— Здравствуйте! — Здравствуйте, Лика. — Как приятно Спасибо большое, Анатолий Александрович, что вы согласились нам помочь в этом распространении проекта некоммерческого по ментальному состоянию женщин. Я пару слов скажу о себе и о вас. И вы дальше представитесь. Хорошо? Спасибо. Я мамочка, веду свой блог, начиная с, со времен декрета. Во многом мне ваши книги очень помогли найти правильное состояние, правильный подход к своему ребенку, своей семье. И сейчас я хочу, чтобы каждая женщина чувствовала себя тоже в гармонии, была счастлива и в семье царила атмосфера тепла. Как меньше было агрессии по отношению к детям, как меньше было разводов. И я уверена, что вы нам в этом вопросе поможете, потому что вот именно мнение Анатолия Александровича процентов откликается мне. Вот каждое слово, которое описано в книге. Все, что я читаю у вас, слышу от вас, просто вот как пастулат. Теперь скажите, пожалуйста, вы. Благодарю за. Приглашение, потому что, как вы начали, девочки, девочки, <смех> девочки-подружки. Я тоже приветствую ваших девчат. Действительно, тема рождения ребенка для сегодняшних женщин это зачастую большой стресс для сегодняшних женщин. Раньше это, этого не было. Раньше было, женщины рожали легче, были в более легком состоянии, потому что другие были условия. Сейчас для многих, я говорю, это стресс. Поэтому ваша помощь им – это очень важный момент. Очень важный момент. Потому что после родовые все депрессии, все психологические моменты, они довольно часто встречаются. Даже моя жена немного коснулась этого, немножко легко, но если учесть, что в 37 лет у нее были первые роды, и она только за год до этого... Вообще захотела ребенка, то можете представить, что, в общем-то, мне пришлось много поработать с ней, чтобы она все-таки легко вошла в роды и легко вышла из родов. Но, вообще-то, кто не готов, кто не знает, у кого нет помощников рядом, тем, конечно, трудно это все. Поэтому я приветствую нашу встречу, потому что дополнительные знания какое-то, передачи опыта это всегда полезно. Ну, особенно для тех, кто это потом применит в жизни. Ведь слушающих много, а вот делающих значительно меньше. Но, надеюсь, наша ваша аудитория, она э, способна еще и притворять те идеи, которые вы транслируете. Да, безусловно. Я уверена, что девочкам будет это полезно. И э, обязательно в практику это вы все внедрите, потому что я знаю, что есть такие, которые в данный прям момент находятся в состоянии... Э, Эмоциональных качель, либо прямо в послеродовом периоде, да, и mm -hmm. я думаю, что мы с вами здесь найдем такую золотую середину, какие-то практические советы, может быть, общими усилиями, да, которые можно будет прям взять и сделать прямо сегодня, прямо завтра, потому что, например, я читала вашу книгу Сильная женщина об присм плече", плечо, и там вы приводите прям постулаты, как делать, как поступать. То есть, вот просто берешь и принимаешь такое поведение, как вы описываете там. И, возможно, мы с вами здесь найдем тоже такие секреты, да, которые девочки смогут применить. Постараемся. Опыт большой, знаний. Так что, помочь действительно девчатам. Да, я удивилась, что раньше, вы говорите, было по-другому, потому что у меня даже есть от девочек такой вопрос, что э, проблема была всегда, но об этом говорить более-менее только стали недавно. Оказывается, действительно, время, видимо, было другое, и тогда э, и состояние да, психологическое у женщин было иное, наверное, также из-за воздействия сейчас разных факторов, и также цифровой технологии, сна, ну, то есть режим как-то более, наверное, был стабильный у многих женщин, чем сейчас, и, да и в целом время другое, да? Да, вы правильно указали факторы сегодняшние, которые сильно сказываются на процессе беременности и на родах. Вот. Но раньше я имел в виду даже не 20 век, а раньше. Mm -hmm. вот. Тогда, в 20 веке началось погружение женщины в У, и это стало очень активно действовать на все ее детородные функции. Ну, к примеру, Минздрав несколько лет назад проводил исследования выпускниц 9-10 классов, учениц 5 10 классов или десятых 11 Это да, уже было 10-11. И оказалось, что у них уже к окончанию школы очень серьезные изменения в детородных функциях. Именно у тех, статистика показала, которые занимаются на отлично, на хорошо, то есть стремятся закончить с отличием школу, вот у них особенно сильные изменения в детородных функциях. То есть медицина подтвердила, что фактор загрузки головы это серьезная причина создания проблем детородных. Вот. У женщин, как говорится, энергия, проще говоря, энергия уходит из той области и перемещает голову. Отсюда и много проблем. А в, в те времена были, во-первых, традиции, были навыки, женщины рожали легко, многие женщины умели рожать и в оргазме, и, и, и даже сейчас некоторые, я, например, с такими встречался и даже... Готовил женщин к тому, чтобы они отожали в оргазме. Это реально, это возможно. То есть женские функции, женские ресурсы огромные. И их просто нужно использовать. А сегодняшнее время как раз позволяет это все. Знания есть. И есть мастера, которые готовят. Нужно просто заниматься. И тогда не будет таких проблем. Подскажите, пожалуйста, это нужно осуществлять, скорее всего, именно перед процессом родов да и готовится максимально к периоду декретному именно до появления ребенка потому что когда ребенок уже появляется там немного смещается вектор внимания и сложно все это будет таблюсти. да Олег, вы правы конечно же вообще роды начинаются до зачатия то есть нужно вот до зачатия да, даже не во время а уже вынашивания. Да. Нужно готовиться к зачатию. Как минимум год надо готовиться к зачатию. Понимаете, вот чтобы прошло все классно и потом не было никаких проблем, нужно год готовиться к зачатию. Это минимум. Кому-то больше, кто сильно загружен. То есть это готовить тело, готовить психику, готовить отношения, готовить близких, родителей, родственников, потому что иногда их неприятие, допустим, они не хотят отношения этих, не хотят, чтобы эта семья составлялась. И на этой почве может возникнуть много проблем для рождения ребенка. И, и после родового. То есть надо все, все пространство готовить к приходу ребенка. И в первую очередь, конечно, тело и психику женщины, и тело психику мужчины. Мужчины тоже надо готовиться. То есть вот это все зачатие. Зачатие само должно тоже должно пройти на высоком уровне. Ну и последующие все беременность это, конечно, тоже особый период. Вот вот оттуда тогда все идет классно. Я себя к зачатию э, э, вот, э, дочери, которая сейчас 6 лет, ну а вы знаете, да, мне 70 лет ей, вот э, я в 63 года, в 63 года начал готовиться к зачатию ребенка. Ну понятно, скажете, ну понятно, в 60 с лишним лет надо готовится. Вот дело даже не в этом. Дело не в возрасте. Я знал, что надо это делать. И поэтому не из-за возраста, а просто из-за того, что это действительно помогает. Помогает женщине даже. Подготовленный мужчина, он например, помогает и женщине. Так что вот это все действительно работает. Да, у меня интересные факты. Я читала, ну правда, в момент уже вынашивания и дочки тоже ваши книги «Материнская любовь» и «Путы материнской любви». И у меня они лежали на тумбочке прикроватной, и муж видел, что я читаю, и периодически такое смотрю, перед сном тоже прочитывал. Мне настолько это было приятно, и он запомнил, вывел для себя основополагающие моменты, да, как должны приоритеты быть расставлены в семье, какое у нас должно быть отношение к будущему к ребенку. И сейчас у нас вот очень все... Гармонично, потому что мы одинаково мыслим, и то есть ну, нет ни к ребенку ревности, нет у меня перекосы, да, и вот это очень мне помогло, ваши книги, ваше творчество. Поэтому я, кто сейчас находится у нас на этапе планирования или вынашивания, я вам, девочки, очень рекомендую сейчас начинать об этом думать. А вот тем, у кого уже есть детки, да, либо недавно э, родили, либо уже, может быть, постарше, детки, у меня вот два с половиной года, подскажите, вот пожалуйста, как. Девушкам, женщинам, да, отличить простую усталость от эмоционального выгорания, различить вот эти вот все понятия усталость, эмоциональное материнское выгорание и послеродовая депрессия. Какие вот могут быть задатки того, что это уже прям болезнь намечается, потому что послеродовая депрессия – это болезнь, статистика которой у нас в России даже не ведется, и это насмехается над этим всем. -12 Знаете, э, э... Диагностировать, что это болезнь, диагностировать, что это усталость или выгорание. То есть, ну, это не это главное. Главное, что женщине плохо. А, а что вот... И я, знаете, вот у меня такой подход. Я не хожу пятками вперед, то есть я не смотрю назад, я смотрю вперед. И вот женщине сейчас плохо. Я не ищу причин того, что уже было. Там она уже прожила, там она, ну что, ну можно туда сходить, кое-что там пережить, убрать, но это не главное. Главное сейчас — жить и действовать так, чтобы этого, вот этого состояния плохо не было. Вот что для этого нужно? Вот поэтому я э, предлагаю сказать не причины того, что, потому что ну, ну и узнаем причины, мы пытаемся так как-то их изменить. Важно сейчас э, жить и действовать так, чтобы этого состояния не было. Поэтому, вот вы классный пример привели про своего мужа, что он немного, хоть немного, но он вошел в тему и кое-что даже перестроил. Это супер. Это очень важный момент. Потому что мужчины, это мужчина капитан семейного корабля. Он должен быть ведущим и в этом процессе, в рождении ребенка. А то у женщины все на себя. В этом, это уже одна из проблем. Они берут все вопросы в родов берут на себя. Это неправильно. Это равномерная нагрузка на обоих. Я даже одному бизнесмену посоветовал на полтора года закрыть вообще уйти из деятельности. У него был небольшой жировой запас денег. И вот я говорю, все, давай, будьте рядом с женой и сопровождаю. Все делай, приноси ей радость в каждый день. То есть будь постоянно ней, с ней в контакте. И он, он выдержал эти полтора года, и все было прекрасно. У этой женщины нет после родовых проблем. Потому что он во время беременности был с ней, во время родов, и после родов еще полгода, и все, и все. прекрасно вошла в нормальную жизнь. Поэтому вот этот момент очень важный, милые женщины. Обязательно, обязательно не берите на себя вот весь груз этой подготовки к родам. Это грустно двоих рассчитан. И когда вы берете чуть больше или много больше, чем э, партнер, то естественно, тогда все эти проблемы. А каким образом вот хорошо вашему другу, что в его окружении есть такой мудрый товарищ, а как направить мудро женщин женщинам своих мужей? к изучению этой литературы, к тому, что женщине необходима помощь, если изначально он, ну как бы так сложилось, все равно согласитесь в нашем обществе, что женщина хранительница очка и вот декрет это только на ней, а мужчина зарабатывает, да, и то есть не у всех есть, допустим, запас такой жировой денег тех же самых, да, и они вынуждены работать и много внимания посвящать именно зарабатыванию денег, а не жене и ребенку. Вот. Как, как правильно, мягко направить мужчину к этой помощи? Ну, вы э, ключевое слово сказал, сказали. Мягко. То есть, нежно, ласково, мягко. Да, вы знаете, вот есть такое качество женское, называется нежность. Я вообще считаю его ведущим для женщины. Нежность. Нежное слово, нежный взгляд, нежное прикосновение, нежное движение. То есть все нежно. Вот, милые женщины, простой, вот вам простое сегодня простое задание. Постарайтесь сегодня, вот, оставшуюся часть дня, провести в нежном состоянии. Вот это будет супер для вас практика. Вы сегодня почувствуете совершенно другое состояние сами, и вы увидите, что это оценит ваши половинки. Дело в том, что вот это нежное состояние. Оно позволяет творить удивительные вещи. Мужчина тогда готов для такой женщины, которая нежно все делает, он готов для нее ходить по потолку. Он готов для нее все сделать. Вот на этом фоне нежности, как вы сказали, мягкости, мягко, можно мужчине сказать что-то, можно попросить его что-то и это не будет ему напряжением это ему будет в радость это, это, от этого он не откажется и так далее то есть вот милые женщины качества, женские качества у вас такой ресурс и возможности то что каждое женское качество это ресурс он открывает какую-то мощные ваши возможности и, а этих качеств у женщин их более двухсот более 200. Так вот, представляете, а женщины в основном живут на 3-5 от целых 7 качествах женских. А их более 200. Ну вот, вот вам ресурсы. Поэтому прям сегодня не надо э, уже э, роптать потом по поводу того, что было там его, вот, что он не так себя вел или не помогал или сейчас не помогает. Начинайте сегодня становиться другими. Другими. И вот... Э, Лика, вы сказали, когда представлялись, вы сказали, я мамочка. Вы знаете, вы женщина. Мамочка это, для меня, например, мамочка это ну, не, не, не лучший питет. Жен, вот женщина это супер, это, это объемно. Женщина это вот сфера. А мамочка это маленькая часть этой сферы, это один сектор. И когда акцент на мамочке, то тогда э, и возникают вот эти проблемы. Раз ты мамочка, ну, я там сыграю роль отца, там, в какую-то, может, в каком-то объеме и прочее, но я не буду мужчиной. А вот рядом с женщиной, мужчина-мужчина. И вот он для женщины, мужчина вообще старается помогать женщине, а не мамочке. Почему, например, сыновья к матерям так иногда относятся плохо и агрессивно даже? дали равнодушно или стараются уехать. Потому что мать это одно, но когда женщина, это другое. Поэтому, милые женщины, станьте женщинами и будьте женщинами всегда, во время беременности, во время родов, после родов, всегда будьте женщиной. И тогда рядом с вами будет мужчина, который обязательно протянет руку, обязательно будет что-то делать для женщины, еще раз говорю, тем более вот с этими качествами, там нежность, мягкость, он для нее готов все сделать. Поверьте, мужчина из... Нас. я с вами 100% согласна, и опять же, да, это, видимо, где-то... Знаете, такая фраза у меня выскакивает, потому что в блоге я себя позиционирую, начала блог изначально так, но я вот всегда стараюсь заниматься и общественно полезными делами, да, чтобы у меня социальные роли, конечно, были гораздо больше, чем зацикливаться на роли мамочки, естественно. А вот смотрите, у меня есть возможность взять няню, оставить сейчас своего ребенка, чтобы провести с вами эфир, да, но у многих... Материальной возможности нет, помощников нет. Накопилось чувство усталости, напряжения, стресс, злость на мужа. Как? Попробовать это отпустить и вот не вспоминать все, что сделал этот негодяй, да, что он там тогда, тогда-тогда не помог, как вы сказали, начинать внедрять уже сейчас, не копаться в прошлом. Но важно перенастроить вот мозг, да, все это забыть и уметь находить помощь извне э, сейчас как перенастроиться девчонкам быстро Лика вы э, то что я сказал привел пример мамочки я понимаю что у вас вы намного объемнее мамочки это у вас просто термин который вы используете для общения с своим людьми. это я просто на этом примере а вообще то я понимаю что вы женщина и я это вижу чувствую я чувствую, женщина. Вот. Отвечаю на ваш вопрос. Дело в том, что, милые женщины, всегда помните, есть старая русская поговорка. Два сапога пара. И если вы видите, что мужчина рядом с вами ведет себя неадекватно, не по-мужски, а это в первую очередь, именно вот все эти вещи, которые, как вы говорите, негодяи там прочее, это ведет себя не по-мужски. Мужчины, это вообще-то, это джентльмен. Мужчина джентльмен, а джентльмен переводит, знаете, да, нежный мужчина. То есть мужчина, по сути, настоящий зрелый мужчина, он, он не такой, не кулаком стучит, он нежный мужчина, это настоящий мужчина. Так вот, почему... Рядом с вами такой, два сапога пара. Подумайте. Нет, я не такая, у меня там вот это. Извините, посмотрите честно. Все ли у вас так, как должно быть у женщины? Почему рядом с женщиной, если вы считаете себя классной женщиной, почему рядом с вами с классной женщиной подонок? Или там негодяй? Почему? Такого в природе быть не может. Энергия всегда взаимодействует э, на резонансе. Понимаете? Такого в природе быть не может. Ищите те проблемы, которые, которые не позволяют вам быть женщиной. Реализуйте эту женственность. Раскрывайте женственность. Каждый день по одному качеству прорабатывайте. Мы даже создали специальный курс для женщин, чтобы они качество эти прорабатывали. Потому что это важный момент. Потому что каждая женщина чуть-чуть раскрывая свою, свои грани, вот это вот больше-больше-больше качества, она все более-более и более становится женщиной, и мужчина рядом меняется, с ним тоже обязательно происходят изменения. Почему? Потому что мужчина на самом деле, настоящий мужчина, воспитывается только рядом с настоящей женщиной. Он не может самостоятельно, он, если без женщины, он может быть агрессивным, жестким там и так далее, но он мужчиной по-настоящему не созреет, если рядом нет настоящей женщины. Мужчина созревает только рядом с женщиной. Если женщинами рождаются, то мужчинами становятся. Понимаете? Женщины изначально рождаются на женщины. Вы знаете, даже плод вначале развивается в женском образе, то что изначально идет женщина. Так вот, а мужчина, он формируется рядом с женщиной. Так станьте этой женщиной. Каждый день по одному качеству раскрывайте, проживайте. И уже через месяц, 30 качеств вы проживете, это будет супер другая женщина. И рядом с вами будет супер другой мужчина. Или этот изменится, или другой появится. Если сделал не совсем правильный выбор в пользу джентльмена, то все равно при помощи того, когда мы раскрываем свою женственность, мужчина тоже может измениться и стать... Конечно, конечно, естественно. То, что он или будет меняться в этом пространстве, у него нет другого выбора, то, что мужчина развивается рядом с женщиной, он обязательно, он ведомый в этом плане, и он будет меняться. Или его жизнь вытолкнет и на это место поставит классного мужчину, понимаете? Другого нет. Рядом с классной женщиной обязательно будет классный мужчина. Вас пара. Вот, У это... вот. Вы, вот очень правы, да, девчонки, это так и есть. Смотрите, а хорошо добились мы помощи, допустим, от мужа, от мужчины. А к ребенку до сих пор испытываем тревогу, страх, что вдруг что-то с ним случится, заболеет, упадет, где-то там что-то. Боимся доверить, допустим, даже многие боятся доверить тем же няням, в садике воспитателям. У меня тоже был период, когда я хотела дочку дать в сад, не могла довериться чужим тетенькам. Вот как проработать этот страх и тревоги по отношению к ребенку? Своей? Вы знаете, это вот тоже вопрос очень глубокий вы действительно задаете такие глубокие вопросы, он тоже начинается до зачатия, этот вопрос. То есть отношение к ребенку нужно начинать до зачатия милой женщины. Что это значит? Это не фантастика. Поверьте, я это все, то, что я, ну, это прожито на практике мной. У меня семь детей, я знаю, что это такое. Вот. И на практике других людей, которые рядом со мной были вот в подобных ситуациях. Так вот, женщина, женщина должна чувствовать ребенка уже на подходе. Чувствовать. И с ним начать выстраивать отношения. Чувствовать, понимать, слышать его даже. В какой-то момент женщина, у нее все... Представляете, в ней заложено это природой, чтобы она чувствовала, слышала ребенка. Вот у меня есть книга, называется «Пробуждение женщины». Это как бы продолжение материнской любви книга «Пробуждение женщины». Так вот там я там даю э, такую э, методику слушания души. А раз если ты научишься слышать душу, то ты легко будешь слышать душу своего ребенка. Так вот, начинать слышать оттуда. Во время беременности а тем более. Ты должна слышать его, и он будет с тобой общаться. Например, токсикоз. Когда у женщины токсикоз. Это явный признак, это слова ребенка, это его речь. Он говорит, милая моя мама, мне в этом пространстве плохо. Постройте другие отношения. Мне тяжело. Это первый признак. Вот попробуйте, вот кто сейчас женщины слушают нас, беременные, если возникнет токсикоз, в этот момент, буквально в этот момент, вы скажите мужу, обнимите, подойдите, поцелуйте его, скажите ему ласковые слова, токсикоз пройдет. Если его нет рядом, позвоните, скажите ему, опять же, ласковые слова, и токсикоз проходит. Просто смс-ку пошлите, подумайте о нем хорошо, и опять же все уберете. Высокое состояние отношения к мужчине – это гарантия токсикоза не будет. Вот вам это слышание ребенка. Это понимание его. Многие дети э, заканчивают жизнь самоубийством. Э, при Еще я это называю э, внутриутробный суицид. То есть, ну это выкидыши, замерзшие беременности, это... Э, рождается с оббитой пуповиной там, шеей и так далее. То есть, он пытается, э, э, пытается покончить жизнь с собой. Почему? Потому что пространство не готово принять. Ему не нравится, ему не комфортно в этом. Вот, понимаете, оттуда именно надо строить вот эти отношения с ребенком. И тогда вы, когда он родится, вы настолько его будете слышать и чувствовать, что у вас не будет за него беспокойства. то что он с вами на контакте, постоянно, вы не оторваны от него. Почему возникает э, страх там? Потому что женщина как бы, в какой-то момент вышла в другую комнату, она уже отделена. Или там куда-то вдруг нечаянно там, ну, или отлучилась, она отделена. Нет. Когда она с ним на связи, у нее спокойно. она Неважно, где она находится, она с ним на связи. Вот это вот слышание ребенка, Этому нужно учиться тоже до зачатия, во время, после, во время беременности. Ну и соответственно, потом. Но потом тоже возможно этому научиться, развить себе это чувство, просто сложнее, да, уже, наверное? Ну, вы знаете, сложнее это относительно. Кому-то сложнее издалека начинать даже. А кому-то кто-то за один момент, он может вот, вот, вот сегодня услышать, вот начнет слышать свою душу, прислушиваться к своей душе, и да, я говорю, вот прочтите эту книгу «Пробуждение женщин". Вы там прям степ-бай-степ. -степ. И э, вы научитесь очень быстро, за неделю, спокойно можете научить, научиться. И тогда, когда слышишь, когда понимаешь, когда на связи, связи не рвется, беспокойство, большая часть беспокойства уходит. Второй момент. Э, Боятся заболеть там или с ним что-то случится. Я Второй момент. То есть, первое, вы поняли, слышит, быть на связи с ребенком. А второй момент, это создать в семье глубоких, уважительных, любящих отношений друг к другу, мужа и жены. В этом случае, в этом случае, с ребенка гарантированно с ним ничего не произойдет. Он не заболеет. Болезнь, это признак ребенка или какие-то с ним проблемы, это признак того, что вот как с, с токсикозом. Что-то не то в этом пространстве. Что-то не то в этих отношениях. Целенаправленно. Ребенок заболел. Не к нему кидайтесь. А к, к мужу. Настройтесь на него. Поговорите с ним ласково, нежно. То есть на, выстроите отношения. По этой причине произошла болезнь. А потом уже помогаете ребенку. Понимаете? Вот как в этом в самолете. Сначала... Кислородную маску оденьте себе, а потом уже ребенку. Так и здесь. Сначала настрой, выстройте отношения с мужем, и тогда у вас с ребенком уже будет гораздо легче. Потому что да. будет причина проблемы. Дети вообще не болеют до определенного возраста. Это все проекция родительских травм. Конечно, конечно. Первый признак проблемы болезни или каких других проблем у ребенка – это не соответствующая ему атмосфера в семье. А скажите, пожалуйста, спасибо большое за ты тоже полностью откликается, такого же мнения я. Если вдруг у женщины не проработать заранее все эти моменты, сейчас она может, получается, при помощи применения ваших практик, другой разной информации, выйти из состояния прям родовой депрессии. Либо самостоятельно это сделать нельзя, нужно обязательно обращаться к специалистам, к психотерапевтам и так далее. Вы знаете, все ресурсы есть в самом человеке. Начнем вот с этого. Человеку никогда, вот это, запомните эту фразу, никогда не дается задача, которую он не может решить. Всегда дается по силам. Всегда. Другое дело, что мы, Зачастую мы просто не используем эти свои ресурсы какие-то. А Нужно просто себе их поискать. Поэтому лучший вариант, конечно, найти ресурсы в себе. Если вы хотите, но если чувствуете, не получается, обращаться к специалистам. Здесь у меня большая просьба. Будьте внимательны. Сейчас кого только нет в этом плане. Обращайте внимание на жизнь человека. Она должна быть счастливой. Специалист, к которому вы обращаетесь. Это гарантия того, что человек действительно э, живет в соответствии с тем, что он э, говорит и чему учит. Счастливый э, специалист – это высокий уровень счастья. Потому что психологам стать счастливыми очень трудно. Очень, намного труднее, чем другим людям. Почему? Потому что они другим советуют. У них высокая ответственность, понимаете? Им нужно всегда соответствовать по самой высокой мерке этому, тому, чему они советуют людям. То есть они должны все реализовать в жизни, иначе у них будут проблемы. Если психолог учит тому, что, чего он не прошел сам, что сам не реализовал, у него возникают проблемы в здоровье, в семье, в одиночестве и так далее, и так далее. Поэтому смотрите на это. Счастливость гарантированно вам поможет. Он приведет вас к счастью большой, очень ценный совет, да, потому что многие обращают внимание на разные услуги, а на самом деле у человека в семье может быть действительно все у самого очень плохо, и так сказать, не углубляется в историю самого человека. Мне тоже кажется, самое главное, это та самая личность, с которой ты контактируешь. Это совсем не обязательно может быть психолог, психотерапевт, а вот просто даже, да. Да? да, может быть, это просто счастливая подруга. С ней поговорил, и все стало на... mm -hmm. Спасибо. А вы слышали, на прошлой неделе, мне просто задело этот очень сильный случай, случился в Курске. 27-летняя девушка задушила своего ребенка, когда узнала, что он болен. Явные есть проблемы с психикой, и мне интересно, то есть это... Могут быть последствия после родовой депрессии, либо так убийцы прикрываются. То есть такой сложный может быть вопрос, конечно. Но самое интересное, которых действительно посадили за убийство своих детей, либо ведут расследование ее вот состоянию и, может быть, ее в психиатрическую больницу перенаправляют. Это все-таки убийцы обреченные, либо они не понимают и не отдают отчет в том, что они находятся после этого депрессии? Вы знаете, самая большая проблема вообще с, с родами, она заключается в том, что к родам, к хорошим, качественным родам готовы не больше 10% людей. Все остальные не готовы. И вот разная степени готовности, и вот то, что сейчас вот вы случай привели это явно признак того что это другая это в принципе совершенно не готовый человек был к рождению ребенка то есть это неготовность я говорю сейчас 90 процентов женщин не готовы к тому чтобы родить ребенка поэтому я так много уделяю внимание именно подготовке, подготовки к созданию семьи подготовки к беременности, подготовке к рождению, подготовке уже после, к воспитанию. То есть нужно готовить людей. Они должны быть зрелыми. Вот пример. Пара, пара молодых, совсем молодых, родили ребенка, зимой вывели, вынесли ребенка на коляске, на балкон, упутали все, на балкон вынесли, и заигрались в компьютере настолько, что ребенок замерз. Да, да слышал. Слышали же такое, да? Понимаете, то есть вот, вот это уровень готовности. То есть принципиально не готов. Поэтому все эти события, которые подобного плана происходят с детьми, там, подбрасывают детей, избавляются разным способом и прочее, прочее, тоже аборты, это все не готовность. Незрелость личности, готовность стать матерью, неготовность семьи в целом. Не только женщины, но и мужчины. Потому что если он есть рядом, то это явно его тоже проблема, это его беда, это его ответственность, потому что его тоже неготовность. А мужчины, кстати, милые женщины, вы должны понимать, мужчины менее готовы стать отцами. Менее готовы стать мужьями. Они позже созревают. И зрелых на самом деле мужчин гораздо меньше, чем зрелых женщин. И это надо учитывать. И если вы видите, что рядом с вами незрелый мужчина, то надо сначала помочь ему стать зрелым, а соответственно через себя. То есть самой стать еще более зрелым, и он тогда повзрослет. И тогда уже рожать ребенка. Понимаете? Это очень важный момент. Здесь как раз кроется очень много проблем. Когда мужчина, если он не готов, тогда он и подсознательно не желает. Да, он говорит, я хочу ребенка, да, давай. Да, родная, я тебя люблю, конечно же, давай, давай. А на самом деле он внутри не готов. И он подсознательно не желает ребенка. А это сразу, согласитесь, может стать причиной огромных. Поэтому готовить мужчин и женщин к созданию семьи, к рождению детей, это обязательно нужно. У нас вся академия настроена, чтобы мы, мы готовим именно последовательно по всем пунктам по всем направлениям то что иначе что-то упустишь в эту дырку обязательно в что-то пройдет и создаст проблем так вот эти все крайности которые мы слышим иногда происходят это, это просто о крайней степени неготовности людей к созданию семьи и многие воспринимают готовиться к зачатию, это пойти и пройти обследование, запланировать новую квартиру, ремонт и так далее. Потому что у меня даже у самой есть много знакомых лично, да, которые «вот мы 10 лет планируем ребенка», еще что-либо, какие-то действия предпринимаем, да, а потом, когда ребенок рождается… Нет и то любви к нему. Знаете, бывает, вот он, у женщины рождается ребенок и говорит, я его не люблю, не хочу его обнимать, целовать. Ну, то есть это вот тоже я читала, что признак после родового блюза такого, да, который еще депрессия, но какое-то промуднение на фоне гормонов. А психологическое плюс непринятие, да, что людей, потому что готовить не совсем так, как нужно было, а именно больше материальными ценностями были озабочены. Да, вы правы, что многие подготовку к зачатию и к родам подразумевают именно в создании материальной части. Но это тоже важно, материально тоже важно, это действительно важно. И я здесь, но вы уже ответили на это, сказали, что все-таки практическую надо эмоционально-психологическую сторону. Надо отношения готовить. Но я хотел бы коснуться материального. Вот вы как-то ранее сказали, что у некоторых нет недостаточно средств, там, и так далее, и так далее. Вы знаете, милые женщины, вот если вы качественно подготовили к зачатию родом и все это прошло качественно, то уже во время беременности, вашей беременности, у вас обязательно должен быть материальный прирост. Через что, не, не, не важно. Это у мужа может быть рост карьерный, там его ну, какие-то повышения зарплаты, не важно. Через что. Но у вас обязательно должен быть материальный рост. Если нет материального роста во время беременности, значит, что-то в ваших отношениях не то. Значит, что-то не то у вас в вашем процессе. Потому что ребенок, когда приходит в семью, вот он еще он еще в утробе он уже создает пространство для того чтобы пришли большие средства я вообще считаю что каждый ребенок если оптимально все выстроено в семье то каждый ребенок приносит семье приносит семье ежемесячно несколько сот тысяч рублей вот доход должен быть такой понимаете и каждый ребенок, вот для кого-то, может, это вещи парадоксальные, непри, непривычные, неизвестные, но это так. Поверьте, я исследовал это, я профессионал, я 30 лет этим занимаюсь. Так вот, ребенок, рождение ребенка, беременность, в это время женщина-богиня. Для нее мир делает все самым лучшим образом. Только захоти. Поэтому, если выстроены отношения с мужем, то им мир дает просто супер подарки. А они зачастую в конфликтах и прочее теряют вот эти все ресурсы, которые остаются как беременной семье. беременной семье. Я так правильно даже сказал. Вот такой термин. Беременная семья. Вот. Понимаете? Поэтому приход ребенка это благо. И когда говорят, ребенок пришел и возникли материальные проблемы, это говорит о том, что плохо подготовились к приходу ребенка. Когда приходит ребенка, наоборот, улучшаются отношения. Я сам... Ушел от активной деятельности вот, во время беременности жены. Я так, очень-очень легко. Я упустил многие возможности и прочее. Но нет, нет нет, это пофиг Главное, чтобы классно получилось все у жены. И я уменьшил свою деятельность. Но у нас всегда были средства, потому что мир таким образом выстраивал композицию, что мы всегда были с деньгами. Понимаете? Когда ты быстрое, гармоничное отношение в семье и в, уже взаимоотношения с ребенком, даже если он еще не, не родился. Поверьте, для вас выстраивается все самым лучшим образом. Это точно. Вот у меня на моем примере тоже, у меня все улучшилось. Я говорю, у меня дочь как будто бы чудо с небес, потому что и здоровье улучшилось беременность и материальное положение у нас в семье улучшилось. Ну, и отношения, то есть, ну вот просто, да, наоборот, Наоборот, все стало так. Верно. Спасибо большое. Это вот а... тест. Вот, давайте чуть-чуть на этом еще остановимся. Это простой тест. Проверьте ваши отношения в семье. Да, у нас все вроде нормально, но у нас все хорошо. Вот если у вас с рождением ребенка, во время беременности с рождением все улучшилось, это действительно тест на классные отношения. Да, вот, вопросы. Если все-таки уже ребенок... Есть а, Как улучшить это состояние, если не подготовился вовремя? Ну, я уже сказал, милая женщина. Первое, это срочно качество свое. То есть, становиться женщиной. Не мамочкой. Страдает мамочка. Женщина не страдает. Страдает мамочка. Если вы, мамочка вот, занимает всю сферу жизни, то страдание по полной программе. Если мамочка вот только часть то тогда все остальное женщина тогда все классно потому что на остальную часть женщины мужчина помогает по-мужски понимаете мамочки он помогает ну из по нужде как говорится ну требуется ну да помогу там прочее мамочки а вот к женщине другое отношение еще раз говорю прям с сегодняшнего дня начинаете вот э, осваивать эти свои ресурсы их, менять ситуацию в семье менять отношения и у вас действительно буквально на глазах, буквально в течение недели произойдут уже изменения. Гарантирую. Хотя бы три качества добавьте э, к своему. Вот сегодня мы уже договорились с вами. Нежность, вот с, начиная э, с 15 часов Москвы, вы нежные женщины. И уже будет другая ситуация. Это поможет и при эмоциональном выгорании, да, с ребенком, и в стрессе. То есть раскрываешься, как женщина, абстрагируешься от всех детей, если у тебя их трое, если все они кричат, все равно находишь время на себя. Как вот, пожалуйста, вот, эм, понизить эту планку перфекционизма, что у женщин, ну, э я понимаю, что вы не поможете, тут каждый сам себе должен помочь, но такими вашими мотивирующими словами, что не за все нужно хвататься, да, что все, Дети голодами не останутся, что все они, если даже они там грязные, ничего страшного не случится. Чтобы от уст профессионала это звучало. Да, я понимаю, как не просто вам убеждать вашу аудиторию. Я понимаю, сколько сил вы прикладываете, но женщины зачастую стоят на своем и бывает наверху. Знаете, я сам сейчас кое-что скажу, но пока не забыл, я вам советую, многие женщины знают Комаровского, доктора Комаровского. И его вот эти видеолекции и так далее, его книги. Там очень много добрых вещей. Я с ним проводил прямой эфир, мы так классно с ним пообщались. Так вот, с ним там много мудрого. Ведь Комаровский, он мой тренинг в свое время, когда он еще не был вот таким известным Комаровским, он прошел, он тогда все взял вот все то, что у меня есть в моем, он взял это и потом, потом вот, в этом нашем эфире прямом, он так и говорил: говорит, это база, которая позволит мне вообще посмотреть на где-то, день другой где где и взяться за эту тему, потому что я увидел, сколько здесь проблем. Поэтому, если хотите Некрасова еще из других услушать, то вот Комаровский вам в помощь, он как раз следует по всем, всем этим принципам. Действительно, не надо детей ставить на первое место. На первом месте вы, лично вы. Других нет вариантов. Не надо детей ставить на второе место. Потому что рядом с вами муж. Вот вы пара, вот это главное. А потом уже ребенок. Понимаете? Потом ребенок. Поэтому еще раз говорю. Сначала маску оденьте на себя, потом ребенку. Это обязательно по всей жизни. То есть вот принцип э, такой. И э, занимайтесь собой. Ничего покричить. Голодным ребенком не ест, ну и пусть не ест, как говорит Комаровский. Захочет ребенок, он обязательно поест. Пойдет хлеба найдет в тумбочке. Да. <свят> да. Понимаете? И прочее. Не воспитывайте эгоистов, не садите себе на шею вот, э, изначально. То есть все время держите себя в статусе женском. И тогда, если рядом мальчик, он будет с детства уже воспитываться как мужчина. Он уже в 15 лет для вас будет сказать, мама, не беспокойся, ты под защитой, я мужчина. И тогда в 15 лет скажет, а то и раньше. Понимаете? Если рядом женщина. Мамочке он так не скажет. Он с мамой будет требовать, он с мамой будет просить, он будет... Э, в общем, это другая тема. А вот с женщиной он по-другому будет разговаривать. Е женщина должна быть... Даже наклонившись над рожденным ребенком, она должна быть женщиной. И это записывается, это вписывается. А для девочки это вообще класс. Это ее энергия женская. Она пришла женщиной. И если рядом женщина, то она с ней уже начинает как с подругой общаться. И все очень легко. Все очень легко выстраивается. Но поэтому впереди, то есть что бы ни было, там ребенок зас ну вот к примеру ночью закричал там э, спит там где-то в другой комнате ничего встаньте спокойно не бегите сломя голову спотыкаясь э, синяки набивая об углы сходите в туалет умойтесь придите подключить минутку лишнюю ничего не произойдет но вы станете другой это уважение к себе ну и тогда и так во всем понимаете сначала я потом ребенок. Огромное спасибо. Тоже интересная история у вас в книге «Сильная женщина», как она держала быстрее, меняла ему футболку, которая запачкалась. вот мне кажется, действительно, а я нет. И поэтому я себя чувствую спокойно, правда, получаю иногда, что у вас там Ника в грязной футболке, в директ сообщения. ну ничего страшного, зато я спокойна и счастлива. И всем мы так советуем тоже делать. Так, ну, все таки у нас есть какие-то секретики для тех, кто попал в состояние депрессии и может из него выбраться, крючку его цветы, которые можно прямо сейчас применить. Вот, ну, нежность, они сейчас находятся, да, допустим, вот прям девушка написала, у меня записаны вопросы, я убита, ну, то есть я оправдываю суицид других людей. Я сейчас нахожусь в состоянии, что я убита. Я не могу настроиться положительно ни по отношению к ребенку, ни по отношению к мужу, потому что я нахожусь в агрессии 24 на 7. Вот. Милая женщина, нужно помнить, что первое, что вот эта ситуация, она вам дана по силам. То есть, значит, вы просто не используете свой ресурс. Первое, что сделайте вот в этой ситуации. Сделайте что-то радостное для себя. Сколько ребенку э, месяцев там или э, если там. Вы можете оставить его на полчаса. Или когда он засыпает. Эти полчаса займитесь собой. Примите ванну. Легко, то есть, приведите себя в легкое состояние чем угодно чем угодно. покричит ничего там обезопасьте, чтоб не упал там или что если он маленький совсем И спокойно займитесь собой просто расслабьтесь примите ванну расслабьтесь на себя умаслите кремами и прочее и тогда выходить поверьте от крика ни, один ни одному ребенку плохо не стало ничего покричит но вы станете другой. Это сделайте первый шаг. Второй шаг сделайте. Как бы ни было трудно, подойдите к мужу. Подойдите через силу. Обнимите просто через силу. Скажите, любимый, я тебя благодарю, что ты подарил мне ребенка. Попробуйте вот это сказать. Попробуйте это сказать. И вы увидите удивительный результат. Понимаете, вот такими простыми шагами каждый день, какой-то несколько минут, уделить себе, несколько минут уделить мужу. И каждый день, добавляя по нескольким минутам, если его нет рядом, смс-ку ему напишите. С ласками, словами, не с агрессией, а слабыми. Пересильте себя. Вначале нужно пересилить. Но вы знаете, этот процесс э, моторика начинает работать. И вы потихоньку, потихоньку, изо дня в день. Через неделю вы уже будете в другом состоянии. Гарантирую. Только, пожалуйста, помните, что эта задача вам посела. И вам я даю конкретные инструменты, чтобы вы из этой ситуации вышли. И почитайте книги Анатолия Александровича. Правда, очень много полезного. Хорошо, что я их читала и, и ознакомилась с ними до того, как вы знаете. вот я недавно беседовал э, с Рыбаковыми, я вот он миллиарды, вот это. А... четверо детей. Они воспитывают детей вот четко, вот они вовремя прочитали говорят книги появились до рождения детей, говорит, это здорово, говорит, и мы вот э, прочитали их, и они именно так э, готовились к приходу детей, приняли их так и живут так. Дети у них на втором месте. Мало того, э, он говорит, дети мои знают, мальчики знают, что они к моим миллиардам отношения не имеют. Они не получат ни копейки из этого. Они Я... живут одной жизнью. Он на них не тратит больше, чем нужно то, что это, говорит, мои деньги, мы заработали женой, а вы зарабатываете свои. Понимаете, вот это, вот это он полностью реализовал всю ту концепцию, которую я изложил в своих книгах. И классная семья. Согласна, потому что самое главное дать фундамент в голове, чтобы человек, даже если все потерял, он смог выстроить заново себя материальное благополучие. А если просто передать деньги, то их зарабатывать даже эти Может быть, мы по поотвечаем на вопросы сейчас девочек. У нас осталось совсем немного, немножко времени. Я, в принципе, задавала вопросы, как раз-таки, которые мне писали в окошко. Но а, также у нас, кто присутствует в эфире, тоже имеют уникальную возможность спросить у Анатолия Александровича лично какой-либо вопрос. Да, мало времени осталось, но давайте попробуем ответить. Я основные так назовите, ну, зачитайте вопрос я какой Старный, невероятно душевный полезный эфир спасибо, браво с каких книг я сейчас беременна третьим ребенком хочу изменить свой подход вот отлично. отлично ну мы много уже рассказали но вот вы рекомен... прочитали женщину, да есть еще продолжение этой книги, называется Монтенегро, тоже, тоже интересная книга. Ну и вот Пробуждение женщины, это действительно книга, которая продолжение материнской любви, тоже прочтите. Многое там для вас откроется. Вообще все знания есть, милые женщины, только применяйте их. Мало того, они есть и в вас самих. Мы только вам открываем то, что вы сами знаете. Я тогда напишу, может, коротенький пост с основными книгами, какая ваша книга, о чем. Мне кажется, это будет полезно, потому что девочка, может, я буду постать, потому что я знакома со многими. и, и э, Мне кажется, каждую из ваших книг можно применять в разные периоды жизни. Ну, в смысле, к разным ситуациям да, подходит. Ну, вы знаете, я э, чувствую, что все-таки вопросы, наверное, есть. Может быть, мне стоит тогда сейчас продолжить эфирно. Э, если есть, вот как вы смотрите? Есть там интересного? Есть еще вопросы? А, сейчас, девочка, три года. Алло. Если да. что действительно, я могу, раз уж вас такая возможность есть, мы расшевелили аудиторию, я могу поотвечать, чтобы конкретно, может быть, конкретные вопросы, потому что у нас, лика с вами было общее, вот, ну, как бы в общем, да, а здесь, может быть, и есть конкретные вопросы. Давайте я тогда еще на полчасика останусь в, ну, в своем аккаунте, переходите тогда, и я еще отвечу на конкретные вопросы. Хорошо, вы уже самостоятельно, да, мне к вам не приступили? Да, нет, все, да, и это мы сделаем самостоятельно, все. Лика, ну я благодарю вас, я благодарю вас за в первую очередь, за то, что вы делаете вот это великое дело для мам, потому что современная мама действительно очень нуждается в помощи, потому что она не готова. К рождению ребенка, я же говорю, 90% не готовы. и Им приходится во время беременности уже готовиться к беременности. Им во время родов приходится готовиться к родам Им во, э, рождение ребенка надо готовиться к рождению ребенка. То есть они всегда с опозданием идут. Поэтому нужно помогать. И вы делаете великое дело. Благодарю вас. И благодарю, что, Второе, благодарю, что пригласили. Хорошая была беседа. Благодарю.